بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعني فيه على صيامه وقهامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك о Аллах, помоги мне в этот день в совершении поста и молитвы. Отдали меня от ошибок, грехов и сомнений. И дай мне постоянно Твое упоминание посредством удачи и успеха от Тебя. О ведущий и наставляющий заблудших на истинный путь! Рахим во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Полза поста одним из многочисленных благ поста в исламе является здоровье. Пост заставляет богатого. Вспитывать жажду и голод и помнить об и нуждающихся. Пост удерживает человека от совершения многих грехов, безравственных качеств и отвратительных общественных поступков. Среди них ложь, раздоры, бран, клевета, руган. Злость, домогательство, сплетни, незаконные пожирания, имущества и так далее. Несомненно, что если каждый из этих грехов контролировать, это предотвратит многие социальные беды.